Итак, всем привет, дорогие друзья. Ну что, продолжаем сталкать у нас. Вот. Сейчас, короче, отправляемся на болото. Так, давай на болото. 6 тысяч заплатим. Сразу там поговорим по поводу квеста. Основного сюжетного. Вот. Там надо с одним мужиком перетереть. Здесь, у меня прямо там. Сразу, где надо, заспавнишь. Вот так вот. Так. Эм. Дай-ка мне ПДА мой, чтобы сориентироваться, где я нахожусь. Ну, конечно, блядь. Ты ж меня заспавнишь в другом конце, блин. Давай я схожу-то ничего заберу пока по дороге. И давай сразу я сходу сделаю звук потише. Вот так вот. Братва? братва блять вы кто нахуй это стал блин братва бы уже царелась блять братан чуть не шмальнул по тебе серьезно убери. Да убираю убирают У Тебя там что, кресочка что ли на да. хороший ствол мощный я бы сказал бы так давай и там тайничок вот там он заберу тайничок аномалия мертвая зона я не знаю но мне кажется что в этой игре детектора не работают они поломаны вообще полностью так ты мне, пожалуйста, возьми, пожалуйста, детектор. А я просто быстрым взглядом отину все это. Мне не кажется, что я тут найду сейчас артефакт Потому что в этом плане этот, эта модификация, она поломана. Ну да, ну так оно и есть. Ну все, я просто проверю, так. Быленько вообще -то. так. Так. Здесь же никаких военных там или бандитов не сидит. Механизаторский двор. Так, тайничок у нас где-то вот здесь вот вдоль стены получается, да? М -м а где... Где-то, где я его пробежал, да? Чуть, чуть сзади. Ну, мне кажется, он в здании, скорее всего. Не, вот. Что-то нашел. Патроны. Подожди. 76251. Вот, кстати, я вот хочу перейти вот на этот калибр. Мох. Это артефакт, граната Мох-25. Ты ж меня облучать не будешь? Он меня не облучает. Что, тайничок я забрал Вот хочу, короче, на этот На 7.62.51 перейти калибр Типа, по идее, он должен ебать И ебать так конкретно Давай Сориентируюсь немного по карте Правильно ли я иду Ну, по идее, правильно Сейчас вот тупо прямо вот туда вот чесать. И мы придем, куда надо. Лодька? Кто там, блядь, ходил? Ну-ка, давай-ка спросим. Что-то она здесь без разрешения ходит. все. Ой, в аномалию немного вылетел. Еще минус одна. Давай я их с них посрезаю сейчас, пока есть такая возможность. Я надеюсь, там от них не бандюки отстреливаются, то придет еще и бандюков отстрелить. Давай подойдем, поинтересуемся. Нет, вообще слышишь, это ученые. Где она там бегает? Да, она уже далеко убежала. Не, слышь, смотрел, но ее застрелил. Нихрена сел на метки. Давай, срежь, это все дело. Похавать надо. Вот так вот. Едим. И идем дальше. Слушай, братан, а тебе же научные образцы не нужны. Он, Дорогие. собственно говоря, их добывает. Что у нас тут? Создание медикаментов. Ну, кстати, это можно медику будет сдать. набор это для создания медикаментов я, кстати, не знаю, в курсе ли вы такой бородатой шутки, возможно, шутка за 300, но я все-таки расскажу типа что будет, если что будет, если короче э -э мент, сотрудник милиции и доктор женится, кто у них появится ну, ребенок какой? Правильный ответ медикамент. Вот бородатая шутка вам, а кто-то здесь топает кабанесса. Минус Кабанесса. Больше кабанаций нету. Эй, ученые, тут еще научных образцов добыл. Давай, все то срежу. Здесь по килограммам мы проходим. Вроде какого-то значка перевеса. Нет, появился, есть значок перевеса. Ну, на базе чистого неба мы все это издадим. Тут -то локация, она чем хороша? Что много всяких хвалей, типа плотей... Кабанов обитает. Можно вот так вот их настреливать. И, в принципе, это хорошие деньги. С них там копыта, там шкуры всякие. Давай, сейф. Ну, кстати, вот почти дошли до базы чистого неба. Что там перевес? Не, небольшой, даже до лимита не доходит. Поврежденные пластины, кстати, я даже не знаю, имеет ли мне смысл оттаскать Давай зайдем к ним на базу, если не Поговорим насчет креста. Все, давай, отдышался, побежал. Отдышался, побежал. У ничего нету. У меня ничего нету. Фух! Давай, давай пошел пошел сразу пали там эти части мутантов здорово мужик привет привет так давай в меню вот так вот вот так вот вот так вот вот это вот все сдам ну, 2500 нарыл на дебл. Кстати, у вас тут доктор есть. Подожди, что может сказать о холоде? А что ты скажешь? Ребята считают его взгляды относительно группировки правильными. И чем же он завоевал такую любовь? Понимаешь, Лебедева, хоть я, и не, зна... хоть я и не достал, но люди его э, стали недолюбливать. Он не поинтересовался мнением члена группировки, когда набрал их с собой в тот момент самый... Последний поход. Тот наемник, безусловно, помог нам, но не стоила овчинка выделки. Те, кто остались на базе, не смогли ничего поделать с вернувшимся после под, подкреплениями ренегатовского отребья. Смысл захвата болот свелся к нулю. Жертвы тоже, получается, были напрасными как по пути к Чс так и здесь. Мне кажется, начинает становиться понятным негодование ребят насчет бывшего лидера. А ты, Дашу, послушай, когда-то кто осталось от отряда Лебедева вернулись, нам пришлось вести затяжную борьбу и опять возвращать контроль над стратегическими точками. С Абиуму мы в жизни не управились бы, а холод через знакомых нейтралов вышел на ребят со свалки и кордона, вот и помогли нам как одиночки, так и харизма нового лидера. К тому же он дал слово не уходить отсюда перед всеми, без исключения бойцами. Любая помощь, но не жизнь наших ребят. Знаешь, Тем бы не был тут Лебедев, да только вы уже перестали быть той группировкой, которая были изначально. Но это твое мнение. Не решено, конечно, смысла. Никаких глобальных целей у нас сейчас не имеется. Кроме разве что... А, ладно. Пора завязывать с баснями и что-то покуп... покупать уже. Хорошо. Ну, поболтали просто с ним. И от наших общих знакомых Прибыло для решения проблем на сущных. Что надо сделать? все внимание Нам со спорой нужна помощь Наши припасы на исходе А поставки по-прежнему задерживаются Я уже молчу в попытках найти хотя бы З... э... Заменители среди здешних топий Как думаешь, выручишь нас, а? Ну давай Сигарета латистрайк То, что нам нужно 14 штук латистрайков вам найти, Ой, да? Люди пошли. Нифига себе. О, у меня сколько они есть? Одна пачка. Блин, 14 штук лати -страйков? Серьезно, блин, вам перейти тут 14 штук? Я, конечно, понимаю, что это может сейчас абьюс, Я у тебя куплю этих Латистрайков. Ты ж не возражаешь? Вот так. А чем вас не устраивает? В dc Ну давай, ладно. Ну что, по квесту. Я, конечно, понимаю, что он, типа, возможно, мне сейчас продал какой-то конский ценник да, -да. Его. А -а -а -а. Работа. Барвинок. А еще? Помощь, мясо, артефакт, что-нибудь еще. Вот, набор для создания медикаментов. Я выполнил задание. Все, 15 косарей на базу. 15 косариков. Так, ну по медицине мне хватает. А... Если что, вы знаете, где меня. Да, да, да, да. Мы знаем. Давай посмотрю, где там тот холод. Или кто там с тем, живая легенда. Так, ну это на барьер. Припас для чистого неба. Серьезно? Это типа считается как основной сюжетный квест? И тащи мне, пожалуйста, блядь, 14 пакек лапе-страйка, блядь. Блин. блин. Лучше бы я сюда и не пер. Че у тебя интересного есть? Ничего прям сверх такого нету, да? Вот дроби у тебя возьму. Дробь дешевая, дробь хорошая. Блин, может какой реально вот этот дробовик взять? Типа большой боезапас. Хотя мне муха моя устраивает вполне себе. Так, патронов моих хватает мне. Да, вот эти отдам тебе. А вот что, у нас выброс, что ли? Да, слушайте, ребят, у нас выброс, походу. Ну что? Ждем пока здесь. Я чем от выброса. Да-да-да, я вот здесь подожду лучше. Вот в этом здании. Слушай, а ты что -то, что -то, есть у персонаж? Холод, да. Мне тут документы какие-то старые попались. Интересно. Вот, гляди. Может одержаться крайне ценная информация для чистого неба. К сожалению, где нас сейчас идут, неважно. Хе. А про какие документы? Про вот эти вот стрелковые военные документы. По-видимому, ускортифицированы. Слушай, давай эти документы, я тебе Ты что много у меня не заплатят. Кармейская аптечка, стальные пластины дал. Так, ну и тогда ну сейчас с ним не могу. Но зато я... Нет, от перевеса я не избавился. У меня сейчас, короче, стальные пластины дают перевес и вот это вот. Ладно, короче, народ вернемся после выброса так ну чё выброс закончился продолжаем что у нас там дальше почти сигареты нам надо быть да? чё по дороге можно забрать а, на карнизе купола короче можно забрать тайничок Погнали, что? Заберем пинячок. Сходим. <связь> Сдадим квестик. Перевес. Давай от перевеса избавимся еще, а? Тоже продадим его. Там всякие, всякие эти пластины, которые мы <связь> не будем использовать. Я тебя слушаю. Да, да. Слушай внимательно. А, так. Хлебушек. Давай хлебушком закусим. Слушай, пластины заберешь. только вот эту заберешь, да? Другую не хочешь. Ладно, давай. Я твоему коллеге там, ремонтнику отдам. Борода, по-моему, его зовут. Если он сейчас тут. Не, слушай, какой-то какой другой у них техник сейчас сидит. Новиков. Слушай, там Новиков, по-моему, был такой, с этой, с бородой такой. А борода это я спутал, это, короче, короче в этом, в, в Зове Припяти, на этом, на, на Янове, по-моему, нет, не на Янове, как на этом, на барже, короче, сидел, торговец, борода, да. Короче, Новиков немного преобразился. Так, а, чтобы чинить оружие, я бы тебе купил бы вот это вот, вот это вот купил бы, ну, 2 300 заплатил, нормасик. Ну, надеюсь, не будет. Надеюсь, пушки перестанут ломаться. Давай, погнали. Слушай, опять садбуратское освещение. Слушай, я хочу поспать. У вас тут есть где поспать? Место для сна. Ну, просто реально освещение вот это вот напрягает немного. Так, где у вас здесь можно кости кинуть? А ты кто такой? Это просто водяга шатун. А, давай спать. Давай вот так вот. До 5 утра, короче, спим. Из 5 утра двигаем отсюда. Так. На улице рассвет уже. А, надо покушать, надо попить. Давай покушай. Давай попей. Все, он покушал, он попил. Он довольный. Можно двигать. Не освещение нормально. Темновато еще, но я думаю, скоро у нас рассвет будет. и Красиво, да? Это лучше, чем это пересвеченное... То, что бывает тут. Так, а тайничок у нас там, по-моему, на этой, на церкви старый. То есть там надо поосторожнее быть. Там могут обитать кровососы. Или бандиты. Либо кровосос может бегать где-то рядом, там на кладбище, которое неподалеку от этой церкви, и бандиты еще быть внутри. Так что ничего там. О! Сигаретки. Металлолом. Оставь себе свой металлолом. Я просто возьму, чтобы тайник исчез. И выброшу нахрен этот металлолом. Где он тут? Па -па папа! -пам. Ты же что это? Мох. Это артефакт. А, металлолом выкидываю. Металлолом мне нахрен. дага мне сдался короче двигаемся к сидоровичу туда сдаем ему квест и смотрим что дальше так осторожно аномалии не угодить бы в них чё мужики сишек не хватает у вас мальбора курицы да Мы этого уже обобрали бедолагу. А вот этих. Не всех тут уже посрезали. Ладно. Думал, на халяву сейчас лут возьму. <coughs> так, церковь, по-моему, наш там находится, да? Не, что-то вообще отклонился. Вот она. Давай, сейф Кажется, плюс-минус знают где этот тайник находится. Так, а ленинграта уже здесь сейчас больше тут нету, да? Ты кто? Дядя? Ты сталкер? Ну ладно. Раз уж ты сталкер, говоришь. Неразговорчивый, правда. Давай полезем, короче, наверх в три цех и там, мне кажется, тайник будет. На карнизе купола. Вот, наверное, и он лежит. Нет, не он. Там монетки просто лежат. Угу. На карнизе купола. Ну вот, купол. Я тут ничего нету, да, братан. Давай, фонарик включу тут давай, осторожненько, чтобы не свалив-то тут на низ. Я даже сохранюсь. Ах, на карнизе купола, говоришь, да? Да хоть направление какой части? Вот в этой части, да? То есть где-то вот там. Вот. Ну, скорее всего, это с внешней стороны. Так что сейчас обойдем. Карнизику купола. Так. Как бы тут обойти, так? Не свалиться сейчас с этой крыши. давай аккуратненько давай сейф давай запрыгни не съезжай пожалуйста так уже там пальба идет а вот мы бить ты кто блять Дюкан. Лови! Далеко закинул. улучшилось а -а -а. чтобы где-нибудь еще блин нормальные пенити выпадали давай нахрен ну, это, о, тут ганату отсюда это этого братки ушли давай я нахрен отсюда сползу Потом сейчас все кости тут не переломать Давай вот на карнизик. С карнизика на низик. Вот так вот. Аккуратненько. Они братка моего убили. Чисто небовца. Ну, что могу сказать? Земля тебя бетоном. Да, я посмотрю, чего у этого ж маха было. У него Ксюха была. Ах, голову тушканов. Денежку давай сюда, все. На базу. Что у тебя было? Может у тебя дробь была хотя бы нормальная? Давай, ДБХ себе возьму. Вот это возьму. Так. Вот это я нахрен выброшу. А, так, а дробовик уже, походу, разряжен. Ну, дробовик в хорошем состоянии. Его можно, в принципе, на продажу оставить. Где-то тут твой братан, короче, еще валялся. Вот он. Ой, я подобрал с него двух сволку. Давай, короче, забери ее обратно. Так, ну что, бандитов подбили, С потерями, в правда, в виде потери чисто небовца. Ну да ладно. Давай фонарик тоже выключу, поэкономим батарейку. У нас, в принципе, пока нормальная видимость. Так, я же правильно иду, да? Я иду абсолютно правильно. Ну, давай, на кордон еще сейчас метнемся где-то здесь проход должен быть ну, вот здесь вот все погнали Он пить хочет. Давай попьем. Давай, сей. Так, ну военных вроде как я там на кордоне перестрелял. Потому что пулеметных, пулеметных залпов не ожидается в нашу сторону. Может они не заспавнились? Так, и давай музыку потише опять же сделаю. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Тихо, мистер Аномалия. Ну, давай, я спрячу свою пушку. Показал, что там тут. Погодка пасмурная сегодня. дождливые и он проголодался у нас а есть что похавать ну давай бабы съешь там или что это там было это как что-то консервированные ну я может сейчас Закончу эту скоро серию и тоже, блин, пойду покушаю. Четко голодался уже. Уже кто серию подряд записываю сегодня. Так, я выполнил задание. Тон против мости. О, вернулся. Ну что, притащил их нашивки? Вижу, что притащил. Молодец, держи награду. Давай. Так. Да не знаю, ствол какой-нибудь интересно смотрю у тебя. Ну, тебя вижу такое все в себе. Ч за броник у тебя такой? Кухиш штурмовой костюм. Грузоподъемность плюс 65 килограмм Нихера себе, слушай, братан, я хочу. Забирай нафиг вот этот костюм у меня. 65 килограмм грузоподъемности. Это ч за он? Кабинзон баракольщика. Ага. Подожди, 79. 89 килограмм. Ну слушай, ну я в плюсе все равно. Но мне приходится распрощаться с охотничьим рюкзаком. Так, что интересует? Да, забирай вот это все. У тебя нету никаких этих сеток дополнительных для переносимого веса? У него есть. Давай вот так, давай вот так. Давай забери этот артефакт помойный Вот эти головы тушканов Вот это вот забирай А еще мне нужно у тебя сигареты лати Давай вот все прям Тебя возьму Вот это я тебе продам Че подожди квест выполнился что ли Так вот это я надену 92 кг могу таскать Нихера себе Так давай пда гляну Ч ⁇ серьезно? Ты ж там вроде 14 или сколько ты просил? А, ну, наверное, то, что они там многоразово использовали, то есть три раза использования. Он типа суммировал и получилось, что вот, вот так вот. Так, что интересует? Да, смотрю, может, у тебя там еще кассетка есть, подожди. А у тебя нет, лучше детектора аномалий детекторов, Ну, вы поняли, детекторов этих вот. Так, да ладно, подожди, мне у тебя поха похавать надо взять что-нибудь. Вот так вот, да? У меня там, в принципе, есть еще бобы. Тушеная фасоль есть. Чуть старого мяса у тебя возьму. Ну и все получается, да? Слишком много сиг мне тоже не надо. Я вот так вот сделаю. Ну и все получается, да? Ты так, подожди, слушай, я тебе гранатометные эти, заряды еще отдам. А шлемов получше у тебя нету, да? Пси-защита режется. М50. Не, ну у меня пока самый пиздатый шлем, наверное, да? Ну да. Самое-самое-самое оно. Ладно, народ, короче, на этом, наверное, завершим серию. Сейчас сохранюсь тут. Вот, на троечку сохранюсь. Вот. Продолжим уже следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. Ребят, лайки, подписка. Все. Увидимся.